Опять с вами Cross Village, и сегодня будет два халявных демона в геометрии Дэш. Да, только два, к сожалению, потому что я ленивая жопа. Ладно, поехали. Первый на сегодня халявный демон это Незерсте, который можно так пройти на 98%. И мои слова здесь будут излишни. Следующий левел это Здесь мы ни на что не смотря просто берем первый ключик и все отлично. И доходим до 98%. Ну вот на этой ноте наш прекраснейший, скажем так, ролик заканчивается. Вы, наверное, могли заметить то, что в этом ролике я вставлял звук, а не снимался с звуком. Я надеюсь, что так вам больше понравится. Ну ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на устранение с вуками на поддержку канала в описании под видео. Всем удачи и пока. Say goodbye.